Здравствуйте! Что делать, если у вас неприятный запах изо рта? Неприятный запах изо рта может быть вызван как плохой гигиеной полости рта, так и являться симптомом различных заболеваний. В первую очередь рекомендуется наладить гигиену полости рта. Чистите зубы два раза в день минимум по 2 минуты. Пользуйтесь зубной щеткой средней жесткости, зубной нитью и ополаскивателями. Пейте много воды, исключите вредные привычки. Если проблема не устранена, обратитесь к стоматологу. Врач проведет профессиональную чистку зубов, вылечит кариес и удалит разрушенные корни. Если в полости рта проблем нет, то затем уже врач терапевт сможет определить, какие заболевания вызывают неприятный запах. Это могут быть гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, танзелит, инфекционные заболевания дыхательной системы, диабет, заболевания почек и печени, а также рак полости рта и ротоглотки. Не затягивайте с решением проблемы неприятных запаха изо рта. Любое заболевание лучше лечить на начальных стадиях.